Это сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и сахаром, потом высушенные. И получились такие суперские угощения. Они и горькие, и сладкие одновременно. Вкус необыкновенный. Я сейчас возьму с собой, потому что я ничего похожего не пробовала. Так что очень рекомендую.